Здесь еще и он скажем так, пазар, как можно сказать. Кто-то интересен, что кто-то работает для кого-то, чтобы обрали, но почему мы не думаю, что это обязательство. Армия обязательно должна быть. Не от того, что там кто-то нападет и так далее. Сейчас не те времена что там взял пистолет и выстрелил. Сейчас такое оружие есть, что в течение полчаса <свят> все на колени стоят, тысячи-тысячи людей не будут двигать. Каждый молодой человек, чтобы стать мужчиной, должен прослужить в армии не меньше двух лет. Общая обязанность, чтобы из него сделать мужчину, человека, чтобы он знал, что такое семья, чтобы надо, чтобы он походил в сапогах. Să-i bărbați să-mi slujba, patria s-a pericum, care au probleme de sănătate, cred că nu trebuie, dar care sunt sănătoși, au posibilitate. Trebuie să iau clientul. Da, Dacă, dacă, de exemplu, ar fi serviciul militar obligatoriu și pentru femei. Dumneavoastră v-ați duce, ați acceptat? Eu nu. Eu totuși nici nu-mi în dar nu-i jelești că ai fost în armie, ai slujit în Vogoda. totuși. Тем более у них год, и они дома служат, не так как мы раньше служили у, там, у черта на куличках там, в Сибири или на Кавказе еще где-то. Дома они служат, рядом с мамой, с, с папой, с дедушкой, с бабушкой. Постоянно дома. Чего им бояться? Пендро Аскапади De a-și apără țara proprie. N-ar trebui să facă asta. Din contră ar trebui să-și să apere țara în care s-a născut și să-și apere drepturile sale. Ce reprezint pentru mine serviciu militar? Asta e obligațiune față de stat, da? Dar obligățiune statul față de oameni. Sunt deplenești? Nu o creio. Ar fi bine să fac serviciu militar cei care au vocația, vor, sunt atâta tineri care... Возьмите, но росте, вы видите, как все они альтернативы alternative для думаю, что есть другие вещи, которые вы можете дать деньги, чем в, да. в служении